Всем привет! Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева исполнила прыжок аксель в три с половиной оборота на тренировочном сборе в эстонском городе Тарту. Что же, наконец, у меня есть тройной аксель, но олимпийский сезон закончен, тройной аксель сделан, теперь может и отдыхать, написала спортсменка. Тут потому, что на чемпионате России в 2018 заняла седьмое место и не вошла в состав сборной для участия в главных стартах сезона.